Привет! У нас у всех есть приверженность каким-то продуктам, которые мы выбираем. Также у нас могут быть устойчивые убеждения относительно брендов, торговых марок, компаний. Но мы редко задумываемся о том, почему мы выбираем те или иные продукты или почему мы думаем определенным образом. В этом видео я хочу рассмотреть одну особенность, которая в принципе присуща нам всем. И она очень сильно влияет на наше покупательское поведение. Видео будет полезно маркетологам и просто людям, которые ходят в магазин и совершают покупки. Итак, поехали! Есть такое понятие, как эффект ореола либо гала-эффект это когда выводы делаются на основе общего размытого восприятия или допустим на основе одного факта либо какой-то мелкой детали может делаться вывод в целом о компании о бренде либо о продуктовой категории понятно что эффект ореола он есть не только в маркетинге во всех сферах он в принципе работает одинаково ну допустим для примера человеку с красивой внешностью мы можем приписывать какие-то положительные качества это безосновательно но почему-то так кажется то есть происходит такое усиление оценок и одна положительная черта или отрицательная черта будет аналогично проецироваться на весь образ в целом если рассматривать примеры ближе к маркетингу допустим в каком-то магазине нам нагрубил продавец скорее всего мы повесим ярлык что это плохой магазин Допустим, нам попался продукт некачественный, либо просроченный. Скорее всего, мы повесим ярлык, что вот в этом магазине все продукты плохого качества. На самом деле это безосновательно, потому что нельзя делать вывод о каком-то магазине на основании поведения одного продавца. Точно так же, если был один факт, что нам попался там просроченный продукт, это не значит, что здесь все продукты плохого качества. Как я уже говорила, может быть отрицательный эффект ореола, но он может быть и положительный, Допустим, в какой-то компании нас хорошо обслужили, соответственно, с большой вероятностью мы можем повесить ярлык, что это хорошая компания, профессиональная компания, и когда мы будем обращаться туда в следующий раз, мы будем ждать приблизительно такого же уровня обслуживания. Нельзя сказать, что эффект Ореола – это плохо. На самом деле он может помогать нам, например, принимать решение о покупке. Если вспомнить, что такое бренд, а бренд – это совокупность устойчивых убеждений о продукте, товаре, компании в сознании потребителя, то тут в принципе заложен тот же самый принцип, что в эффекте Ореола. То есть, допустим, увидели мы логотип, какой-то знакомый визуальный образ, и все, нам сразу все понятно, нам сразу на ум стали приходить нужной ассоциации. Допустим, у нас какой-то продукт может ассоциироваться с тем, что это дорогой продукт, но он хорошего качества, надежный и, допустим, не вредный для здоровья. Какой-то продукт может ассоциироваться с тем, что это средняя цена, но продукт такого приемлемого качества, то есть уже есть сформированный набор устойчивых убеждений, который в большей степени формировался не только исходя из нашего опыта, но и посредством рекламных кампаний, маркетинговых коммуникаций. И это помогает нам принимать решения о покупке. Если бренд имеет высокую репутацию на рынке, эффект Ариула работает в ее пользу. Особенно в тех случаях, когда компания предлагает на рынке новую продукцию. Новым товарам будут автоматически присваиваться положительные характеристики. Опасность эффекта ореола состоит в том, что он может вводить в заблуждение. Ну давайте вспомним, как мы воспринимаем фотографии друзей в социальных сетях. Допустим, кто-то разместил фотографию с отпуска, либо путешествия. Или еще один сюжет. Допустим, фотография красивый интерьер, интерьер кафе, сидит человек с ноутбуком, работает, рядом с ним красивая чашечка кофе. Вот уже на основании двух сюжетов можно нафантазировать, навешать ярлыков, как у этого человека дела, какой он успешный, какой он активный, какой он счастливый и так далее. Хотя на самом деле это просто одна фотография. Эффект ореола может использоваться как возможность для манипуляций. Ну вот опять же, если брать те же самые соцсети, то самый яркий пример это фотографии там с пальмами, с морем. То есть тут уже сразу ассоциации а, со свободой, с успехом, с деньгами, естественно, с удаленной работой, где можно там два часа поработать, ничего не делать и так далее. В онлайн обучении такое сплошь и рядом, многие бизнес-тренеры берут себе это на вооружение, размещают вот такие фотографии, декларируют тем свою успешность и профессионализм. Но какая на самом деле ситуация, насколько они успешны, это вопрос. Я знала одного лайфкоуча, которая за одну поездку просто наделала себе вот таких вот очень много фотографий и в течение года их периодически размещала. Поскольку у нее консультация онлайн, проверить где она находится невозможно. Люди вот на это вот велись и таким образом она транслировала свою успешность, используя вот такой вот а, подход, то есть используя манипуляции. Пословица «встречают по одежке» это на самом деле тот же самый эффект ореола. Потому что первое впечатление, оно может быть настолько сильным и сформировать устойчивый образ, который потом поменять очень сложно. Ну, если приводить примеры, допустим, ближе к бизнесу, допустим, человек на собеседование пришел в футболке и джинсах. И вот на основании этого можно запросто навешивать на этого человека определенные ярлыки относительно его профессиональных качеств. Качеств. Понятно, что человек в деловом костюме он будет смотреться намного серьезнее, он будет казаться более надежным, более профессиональным, более ответственным и так далее. Ну или еще пример. Допустим, мы заходим в интернет-магазин, там очень хороший дизайн, нам все нравится, все работает. Вот здесь положительный эффект ореола, скорее всего, не сработает. Мы это будем воспринимать как само собой разумеющееся. Но вот если есть какой-то изъян, допустим, слетела какая-то картинка, либо поехала где-то верстка и так далее. Вот на основании этого мы уже можем э, сформировать какое-то убеждение, то есть сделать вывод, что здесь, наверное, хромает обслуживание, а может быть продукция не совсем хорошая качества и так далее если брать обычные магазины то здесь все то же самое внешний вид интерьер магазина очень сильно влияет на клиента то есть на человека который туда заходит то есть сразу идет оценка и если что-то не понравилось человек вообще может сразу уйти и даже не смотреть продукты Итак, эффект ореола – это когда мы обобщаем наше понимание относительно чего-то на основании одного какого-то признака либо нескольких признаков. Нельзя сказать, что это однозначно плохо, но иногда все-таки полезно проанализировать, почему мы думаем определенным образом, откуда мы взяли какие-то определенные выводы. И вполне возможно, что получится докопаться до каких-то ложных обобщений и даже понять, что в какой-то степени